Здравствуйте, подписчики канала. Хочу, ну, с вами поговорить насчет содержания курятника. Если у вас есть дача, если на этой даче есть какое-то строение, куда можно определить курочек, ну хотя бы чтобы там была хотя бы плюсовая температура, это будет вообще очень хорошо. Если минусовая, ну, можно, конечно, взять, но яичек конечно будете вы получать только когда вы там находитесь вот это все мое хозяйство вот это вот все мое хозяйство сейчас я... вот это вот все хозяйство здесь 4 короче породы утки и индюки все работает автономно само по себе от меня требуется только приехать в пятницу, налить воды, налить воды. Вот мои маранчики снесли яичко. Налить воды, насыпать еды. Самое главное, не еда, а вода. Вот здесь 140 литров. Но этого, если еще хотя бы семейку так завести этого будет мало очень они воду много потребляют вот как-то вот так вот а, то есть что хочу сказать не бойтесь заводить себе курочек а, во первых вы получаете свежие яйца диетические очень вкусные по сравнению с магазином, который вам, не дай бог, еще продадут китайские химические яйца В общем, с магазинами это между небом и землей Вы можете получать, в принципе, дома Спокойно Яйца просто обалденного качества При этом, блин на зерне на чем хотите на зерне на комбикорме на чем это на зерне будет самый-самый вкусный тем более если у вас остается дома какие-нибудь хлеб что нибудь такое что можно высушить потом замочить и их кормить Единственный вариант что им нужна вода если у вас есть выгол на улицу такой чтобы не заморозить курятник можно им еще давать снег но если же у вас будет какая-нибудь минусовая температура, яйца будут хлопаться, трескаться. И, короче, ничего вы из этого не получите. Будете только получать, когда вы находитесь на даче яйца. У меня такое было раньше с ломан-браунами. Сейчас я вот отстроил курятник. Здесь сейчас плюс 12,5 градусов. Без Это, это без исключения Подогрева какого-либо электри электрического. Хотя у меня вот на всякий случай здесь вот стоит Эколайн, там еще стоит ноба на пол киловатта эколайн на киловатт, но они от датчики температуры работают. Они сейчас не работают. Поставлены на 10 градусов. В принципе, 10. 14 градусов это оптимальное ну оптимальное 14 конечно но в принципе от 10 до от 12 до 14 это вообще оптимальный вариант они потребляют меньше кормов лучше несутся в этом при этом пироед при этом паразиты не развиваются, пироед развивается только при температуре 18 градусов и выше вот как-то вот так вот у нас вот такие вот пироги. Все, спасибо всем за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите, задавайте вопросы, ставьте лайки, если кому что понравилось или помогло вам. Не стесняйтесь. Всего доброго.